Здравствуйте, дорогие земляки. Сегодня я, Бадмаев Валерий Антонович, решил высказаться по нескольким поводам. Я вот держу в руках бумажку, тут она у меня как бы как подсказка, буду иногда в нее заглядывать. Ну, во-первых, сразу, все вы знаете, вообще-то широкая общественность республиканская хорошо знает, что в день окончания Чулган, съезда Айрат-Калмыцкого народа, вечером два организатора этого съезда были арестованы, водовыми в камеру, а под утро привели третьего, одного из человека, признавшего организатором этого съезда. И 30 числа Элистинский городской суд вынес в отношении нас обвинительные постановления обвиняют нас в организации проведения Чулган съезда Айрат Калмыцкого народа, который наши правоохранители, полиция, суды приравняли к митингу. Вот лично меня, Хальмых Залога, это очень сильно возмущает. Мы собрались для того, чтобы провести съезд своего народа, представителей своего народа, решить на нем проблемы наши республиканские, поставили об этом в известность главу республики, председателя Народного хурала республики, даже пригласили их на этот съезд. Вместо этого, проигнорировав наше приглашение, на нас была натравлена полиция и суды. Я считаю, что это просто возмутительно. «Менегар болхла, эдн халимгуд Они вообще презирают наш народ и вот этими вот, судебными решениями показали свое отношение к мнению представителей нашего народа. Я не буду здесь называть фамилии полицейских, фамилии судей, фамилии прокуроров и многих других должностных лиц, которые ведут вот это вот, по моему, на мой взгляд, несколько подленькую такую работу против оппозиции. Оппозиция почему-то и в России, и у нас в республике воспринимаются как враги. Они нас воспринимают как врагов. В то время как во всем цивилизованном мире оппозиция – это оппонент, это человек, имеющий другой взгляд, человек, имеющий другое мнение. И во всем цивилизованном мире к мнению оппозиции всегда прислушиваются, более того, оппозицию уважают. Но, видимо, нашим горе руководителем и горе-деятелям, этого не понять. Я вот хочу сказать, что в эти дни мне стало известно, что возбудили административные дела не только против меня, и против Убушиева Санала, Циденова Максима, Барамангнаева Батыра, Молоткова Санала, против Санжиновой Оксаны, Манжиева Намсыра, Дакинова-Савра, а также хотят привлечь к ответственности Валентину Ирниеву. Это пока тот небольшой список, который мне известен. И всех пытаются привлечь именно за участие в этом съезде. Я вам расскажу о своем суде. Ну, во-первых, сутки продержали в полиции, потом привезли в городской суд вместе с Максимом и Саналом. Выслушав все наши объяснения, вынесла наказание 40 часов обязательных работ. Вчера состоялся суд по нашей апелляции, по моей апелляции. Так вот, в Верховном суде Республики Калмыкия мы представили достаточно доказательств того, что это было легитимное мероприятие, что это был не митинг, что это был съезд. Объяснили, чем отличается съезд от митинга. Мы показали наши удостоверения, которые нам там вручили. Рассказали о том, что там шла регистрация. Ни на одном митинге никогда не ведется регистрация, никогда не выдаются удостоверения. Была повестка дня, было принято решение, был избран исполнительный орган съезда, который мы назвали Конгрессом Айрат Калмыцкого народа. Был избран Председатель Конгресса, каковым выбрали меня. Вот. Именно поэтому я сейчас здесь выступаю, И именно поэтому я довожу до общественности вот эту всю информацию, чтобы люди знали, как наши власти пытаются запугать нас, представителей своего народа, самых активных представителей, людей, заявивших о своей решимости бороться за государственность Республики Калмыкия. Бороться за политическую власть в этой республике. Мы этого не скрываем. Я опять хочу сказать, мы провели съезд, избрали конгресс именно для того, чтобы бороться законными методами, теми законными методами, которые существуют в России, за будущую власть в республике Калмыкия. Вот. Что касается протокола, который на меня составили, вот Любой юрист может подтвердить, в протоколе отсутствовало время. Там указана дата, но там не указано время и место совершения мною так называемого административного правонарушения. Вот такой протокол должен быть признан недействительным. Это во-первых. Во-вторых, они считают, что я обязан был подавать уведомления. Но мы сняли частное помещение. Заключили договор об аренде с хозяином. В этом помещении не было свободного доступа. Можно, вернее, федеральный закон требует, чтобы организатор любого такого собрания подавал уведомление, если в подобное помещение есть свободный доступ. Что такое свободный доступ? Это, допустим, киноконцертный зал, это торговый центр, это магазин. Когда люди в определенные часы могут свободно заходить и свободно уходить, где их никто не регистрирует, где им никто там не выдает мандаты, никто не выдает им определенные там удостоверения и не требует от них каких-то каких там действий. Вот это что такое свободный доступ. В качестве доказательства наши оппоненты представили четыре видео, как в это помещение проходит представитель мэрии, женщина представители администрации, в сопровождении четырех полицейских. Они зашли, да, но они прошли через калитку сначала. Потом они постучали в дверь, им дверь открыли, и они зашли. Но это уже не свободный доступ. А после того, как она там что-то сказала, их вы проводили оттуда, сказали, извините, мы проводим съезд, вас мы сюда не приглашали. И они ушли. о каком свободном доступе? И при этом судья... В своем постановлении пишет, что был свободный доступ, потому что представитель мэрии туда прошла. Ну а если бы мы ее не пустили, и если бы мы не пустили этих полицейских, нас бы обвинили в том, что мы не уважаем эту власть. А как ее можно уважать вообще? Я, конечно, ни к чему не призываю, но лично я, вот мое мнение, как можно уважать таких людей? И далее вот я и перехожу к этому. Сводят счеты с активистами. Понимаете, я перечислил с теми, о, о, о ком я говорил. Да? Вот. Кроме того, сегодня лично я проводил встречу с двумя девушками. Баиртой и Светланой. Это люди, предприниматели, которые занимаются высад, высадкой джузгуна в степи. Они борются с опустыниванием. В отношении их возбудили уголовное дело. Сейчас передали в суд. Я почему поехал с ними встретился? Потому что где-то промелькнула информация о том, что их привлекают как представители оппозиции. Но сегодня я поговорил с ними, посмотрел э, видео, посмотрел фотографии девочки, дев ну для меня они девочки, а так это взрослые женщины, действительно занимаются конкретным делом. Я не знаю там, что решит суд, я не знаком с материалами самого уголовного дела, но я, я видел, там присутствовал юрист, там присутствовал депутат нашего народного хурала, наш сторонник, там пришел специалист, много лет проработавший в этой сфере, и они мне все подтвердили, что вообще-то оснований к возбуждению такого уголовного дела не было. А из одной из этих девушек прозвучало, что ее родственнику так и сказали, что их наказывают для того, чтобы всем оппозиционерам было неповадно. Вы представляете, до какого уровня низости можно опуститься? Я не называю фамилии людей, которые это произносили. Но я обращаюсь к ним, потому что они знают, о ком я говорю. Прекратите вот эти вот свои дешевые инсунуации. Во-первых, вы нас не запугаете. Вот таких, как я и мои ближайшие друзья, вы не запугаете. А во-вторых, вам разве не виден пример Элемжинова, вытворял 17 лет в республике всякие подлости, дурости, а сейчас боится сюда приехать. Просто боится. Или Орлов сбежал отсюда. И если они сюда приедут, первый попавшийся калмык плюнет им в харю. Именно в харю, даже не в лицо. И вы хотите такими быть, что ли? И я это говорю специально в преддверии предстоящих выборов. Потому что мы идем на выборы. Мы объявили на съезде, что примем участие в выборах. Выдвинули 9 человек. Посмотрим, кого зарегистрируют. Потому что мы знаем, да, система эта работает жестко. Из 9 человек, дай бог, если двое или трое зарегистрируются, А там мы проведем свой праймерис, честный, нормальный. И сделаем ставку на одного из них. И будем биться за это место в Госдуме. Проиграем, но если проиграем то постараемся сделать так, чтобы минимизировать все фальсификации. И самое главное, эти выборы покажут на самом деле, по-моему. Готово ли наше общество, вот тут я обращаюсь ко всем нашим землякам, и тем, кто живет здесь в Калмыкии, и к тем, кто живет в Москве и даже за рубежом. Не останьтесь в стороне, следите за событиями политическими в Калмыкии. И во время избирательной Калмыкии поддержите нас. Хватит, мы наелись обещания этой единой России. Мы наелись обещания этих Элемжиновых, Орловых и ныне действующих правителей. Кстати, профессиональный уровень ниже, нынешних я оцениваю гораздо ниже, чем профессиональный уровень Элемжиновых и Орловых. Хотя те, те тоже невысокого... о тех я совсем невысокого мнения... Но профессиональный уровень, я должен признать, был чуть-чуть повыше. Зато не было совести и не было чести. Вот. Кстати говоря, это же я наблюдаю и у нынешних правителей. Об этом свидетельствует даже один только факт. Когда весь элистинский бомонд, так сказать, политический, и простые люди элисты поднялись против назначения этого трапезникова, а в суде, я знаю, выяснилось, ни диплома у него нет нормального, ни стажа работы в российских органах власти, муниципальных, ни службы в российской армии нету. И уже этих троих пунктов достаточно было, что, для того, чтобы его сюда не назначить. Но, к сожалению, депутаты городские проголосовали за него, а городская прокуратура поддержала его во время суда. И наши два суда... Городской и Верховный суд оставили его в этой должности. Понимаете? То есть плюют вообще на нас, на всех. И вот я на этом, я вот чтобы не закончить на такой вот ноте, я опять вернусь к нашему съезду. Пусть что говорят о нашем съезде, что угодно пусть говорят, пусть что угодно говорят о нашем Конгрессе. Не верьте. Здесь собрались, по моему мнению, истинные лидеры, люди, которые болеют за республику. Да, среди нас есть какие-то противоречия, потому что мы исповедуем иногда различные политические убеждения, различные политические взгляды, но в целом мы договорились, что мы будем идти вместе. Вместе для того, чтобы сменить законным путем власть в этой республике.